По настоящему серьезная реставрация началась, когда подключился вот Печистский совет. Довоз восстановить этот храм и, как видите, сейчас вот мы стоим и любуемся вот этой, этой красотой. И невозможно представить, что здесь когда-то сколько-то лет назад с всегда была очень такая полная мерзость, мерзость запустения. Такие величественные храмы, в которых мы находимся, рядом Знаменский собор, являются украшением нашего города, являются душой и сердцем исторического центра города. Ни один рубль не идет на сторону, на содержание самого попечительского совета. Каждая копейка идет исключительно на восстановление и восстановление поддержания наших храмов, монастырей.